В США разгорелся скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стал телефонный разговор между лидерами, в котором Дональд Трамп, преследуя свои личные политические интересы, давил на Зеленского, в виде отказа от поддержки Украины. Об этом сообщило издание Вашингтон-Пост, исходя из информации, полученной от их анонимных источников. В свою очередь в США, на вопрос Зеленскому, давил ли Дональд Трамп на него в телефонном разговоре, президент Украины ответил путинским пропагандистам следующее. На меня никто не может тиснуть, потому что я президент независимой страны. На меня тиснуть может, до только одна людина. На меня тиснуть может только мой сын, в каком 6 лет. А вы хотите расширить нормандский формат, пригласить США в Мы начинаем работать в нормандском формате, это первое. То есть мы в нормандском формате собираемся работать, в котором сейчас есть. Четыре страны. А потом посмотрим. А о чем с Трампом собираетесь говорить? Что-то просить будете его дополнительно? Еще раз могу сказать, мы можем говорить и про э, поддержку, А если пропросить, это точно не про Украину. Украина новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит. Сами можем а кому-то помочь. Как сообщает CNN, Зеленский ранее заявил, что отказывается разглашать детали телефонного разговора с Трампом, ссылаясь на то, что это была приватная беседа и ее разглашение будет выглядеть неуместно. Немного спустя Украина дала разрешение к Государственному департаменту США на расшифровку и публикацию телефонного разговора между лидерами стран. В свою же очередь, Дональд Трамп опубликовал пост в Твиттере, в котором сообщил следующее. Я сейчас в ООН представляю нашу страну. «Я разрешил опубликовать полную стенограмму моей беседы с президентом Зеленским». И также добавил, что видит ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением охоты на ведьм, проводимой американскими демократами. Ну что ж, если Дональд уйдет в отставку, то о таком не могли подумать даже сценаристы «Слуги народа». В итоге полная стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. Из стенограммы видно... Что Трамп напрямую не давил на Зеленского, однако неоднократно и настоятельно говорил, что хочет возобновления расследования по подозрению в коррупцию Байдена, который является главным конкурентом в президентской гонке США, которая начнется в 2020 году и чтобы власти Украины поработали над этим с его личным адвокатом. А вот что по этому поводу пишут в социальных сетях. Трамп думал. Что там Зеленский, политик молодой, неопытный, сейчас надавлю и поплывет. И за этими мыслями вовремя не заметил, как за его яйца схватила железная рука импичмента. Буква. Откройте. Ну а если серьезно, вот что сказал Трамп. Я ни на кого не давил, хотя мог бы, и думаю, что если бы я это сделал, это было бы нормально. Но я этого не делал. И знаете почему? Потому что они делают правильные вещи в вопросе коррупции. Скорее всего, они знают о коррумпированности Джо Байдена и его сына. Байдены коррумпированы, но пресса не хочет об этом писать, потому что они демократы. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не получить по... Всем пока! Увидимся!